Здравствуйте, дорогие друзья! И это ивенты Lineage 2 Mobile. Захват. Клановый рейд до плановых технических работ 14 сентября. В период проведения ивента снижено количество ключей и нового измерения. До одного ключа на каждое открытие кланового рейда. То есть Алкут. Требовалось 6 ключей, стало 1. За убийство рейдового босса в период ивента. Награду дается двойное количество сундуков славы иного измерения. Nice. Захват острова неистовства. До плановых технических работ 7 сентября. В период ивента получаемый опыт на острове неистовства увеличен на 50%, а также в два раза увеличено количество получаемых Аден. О, май гад! Замерил на всех четырех островах Неистовства: 40-й, 50 55-й, 60-й левелы. Если планируете фармить адену на 65 уровне персонажа, то 50 остров наиболее подходящее место. Замер за 5 минут показал до 10 миллионов адены. 60 остров неистовства невозможно фармить для меня. Даже с сосками я смог простоять 5 минут. Но у персонажа закончилась банально хп. Замеры видите на экране. Подарок. Битвы. До плановых технических работ 14 сентября. Во время ивента каждый день 12 часов по почте будут отправляться подарки. Энергия НХСА 1000 единиц. Мешочек с антикварной вещью. 3 штуки. С одного мешочка рандомно выпадает от 5 до 50 штук антикварной вещи. А также заряд души 500 штук. Видите график ивентов. С вами был Розе. Всем до новых! Встреч.